Любовь, вы приехали на медиа мероприятие в Москву и выступили в секции философия, что вызвало неоднозначное впечатление. Его ваше выступление назвали диверсией и сказали, что вы должны были выступать в секции история. Что произошло? Расскажите. Ну, я думаю, что Алексей Викторович Дайев, который вел эту секцию отчасти. Работал на аудиторию, потому что там поднялось большое количество рук из того, что я сказала. Но мое выступление состоялось из двух частей. Первое, которое было заявлено действительно, и оно касалось современной теории государственного управления в условиях специальной военной операции. Ну, такая теоретическая конструкция, связанная с проблематикой, которую занимаюсь на факультете. Но поскольку до моего выступления... Были доклады, в которых обсуждалась тема, точнее комментарии из зала, но ну и в выступлениях это тоже звучало, касающихся времен Украины, термина, Украина, применимости этого термина к тем территориям, которые так или иначе называются Украиной. И там возникла дискуссия до моего доклада на тему, что вот есть Западная Украина, что должна быть русская Украина. Кто-то высказался, что нет вообще никакой Украины, мы должны говорить о Руси. Я их не выдержала, и, собственно, в своем последней части моего выступления, вторая половина его, скажем так, я его посвятила вопросам, которые возникают в случае, если мы говорим о том, что никакой Украины не существует. Какие вопросы? Как мы тогда описываем, например, советскую историю? Если мы говорим, что нету никаких украинцев, например, Кравчук, Леонид Маркович, это кто? Вот, при том, что нужно понимать, что современные, вот сейчас, ну, ценностные какие-то установки, не будем говорить идеология, но ценностные установки современной России вот, в происходящих условиях состоят в том числе отсылки к советскому опыту а в советском государстве существовала украина как союзная республика термин русская украина тоже непонятно о чем идет речь то есть если мы скажем что это просто русь то возникают большие методологические проблемы и второе о чем я сказала и что мне кажется на самом деле очень важным это Понимание того, что современная Россия состоялась как государство, если вспомнить историю 90-х годов, в том числе и, может быть, даже во многом потому, что в национальном вопросе была занята позиция диалога с этническими меньшинствами. Это ровно то, чего не сделала Украина в 90-е годы, встав на позицию не федеративного, а унитарного государства. Очевидно, что если бы то есть Россия смогла договориться там с регионами, которые населены, то, что называется этнические меньшинства, ну там Татарстан, допустим, да, татары. То есть Россия позиционирует себя как многонациональное государство, которое обеспечивает а, любым этническим группам, связанным с ее историей и находящимся на ее территории, право на самовыражение то есть то что зафиксировано в документах в том числе организации объединенных наций как права этнических меньшинств и как вот исходя из этой перспективы не может быть как мне кажется это конечно спорная точка зрения не может быть дискриминации по отношению к одной этнической группе как бы она ни относилась к россии к государству к русским как этнической группе населения, да, категории, к этнической категории. И вот здесь ну, болевые точки, которые нужно обсуждать, возможно, действительно не на секции философии, но не отреагировать на такие рассуждения я тоже не могла.